Всем привет! Сняла квартиру посуточно на элитке.ком и решила снять вам маленький видеоотчет. Квартира рядом с метро Ботанический сад. От метро буквально 5 минут. Все очень удобно. Рядом есть круглосуточный супермаркет Сельпо. Могу вам сказать, что квартира очень понравилась. Все чисто, все убрано. Большая спальня вот такая. Тут при входе, вот когда заходим в квартиру, сразу у нас такое место для гостей. Ванна. У нас есть джакузи очень прикольная. Квартира в таком интересном египетском стиле. Куча всяких прибамбасов здесь. Кстати, по очень доступной цене. У нас под кроватью тут даже свет горит, мы это ночью обнаружили. Да, такое. Сейчас мы его выключим. Очень уютненькая маленькая кухонька. Тоже все очень понравилось. Все удобно, ничего лишнего. Можно даже вещи свои постирать. Если приезжаем на дольше. Ну, те, кто курят, вот здесь есть еще балкон. Вот такой вот. Кстати, на улице мороз, наверное, минус 15, а в квартире очень тепло. Что ж, спасибо элитки.ком, все очень понравилось, все очень круто. Держите марку, всем спасибо.